Вот это прикол, я сделал прикол, вот это прикол, я сделал I Девятку разъебать, как два пальца обоссать Я буду сука, Хватить всю жизнь не замечу Как разъебусь и снова соберусь и кетчуп Здесь нету смысла, и я тебя не слышу Вечно забиваю речи В иностранном тексте ужин смысл, но не может быть и речи О переводе заливаю себе печень Люфмую строки на глаголы по к тебе наблюдаю нули Зож меня прости парю и свободных девочек люблю общение обожаю я не пишу тебе не со зла белый лист не дорисовал себя ага ага освещение просто бомба честно